В жопу Интро, приступим. И всем здарова, народ! Вас приветствует Никита. Собственно, сейчас говоря, есть такая маленькая проблема. Я на практике, поэтому выпуски выходят реже. Но через месяц все наладится. Это я вам гарантирую. Но мы про продолжаем проходить тени бани, то есть сайчиков. И наш триумф длился недолго. Два расплывчивых силуэта вскочили, выскочили вперед. Бывшие Семена дружки. Я услышал за пули, звуки. Но Семён, На семена посы... посыпались смачные тумаки, господи. Как Мне сложно ты разговаривать. Поступаешь, гнида. Ну, бните его посильнее. Как сложно, блин, говорить, когда она А вы возьмите чай. А ну, гони, за назад! А чё а где пидрюга? Дерись по понятиям мя. О, Бяша. Судя по ухам, и кряхтению так. семена, на уговоры друзей он не поддавался. Вы творите? Ой, бля. Историю творим. На лоха позорного меня променяли. Ой, а может а мож просто ты лох позорный? Да пошли вы в жопу, тоже мне друзья. Ага. А -а -а. Крупная фигура бархатающего в снеге кое-кого смогла вырваться из-под <coughs> града тумаков и бросилась на утек, быстро расстав... расставая в помехах. Завтра в, в школе тебя выцепим, хрюндель! И ждать тебе залетный. Точно, точно! Да ага. базара ответишь, на! Ой, хана, влип пацан. Горло тебе перережу, слышишь? Хуя у него угроза. Ромка и Гаша начали швырять иглы бы льда вслед убегающему Семену, а потом вместе страшно закричали, запричитали глумливо. Свинья! Свинка Пеппа. Захрустил снег. Захрустел. Запых, запыхавшиеся ребята приблизились ко мне, и я наконец смог разглядеть их приблизившие в резкости лица. Мои очки! Хорошо, хоть очко эскуацил. Блять. Ромка выругнулся. Гондон этот стащил. Зато мы ему всыпали от сына. Ага. Четко. Завтра вот с таким фуфелом припрётся, ответяю. ха <связывая> ха ха ха ха ха У него что, вибратор кое-где застрял? Чё его так трясет? Бязь же захохотал. Гортанно. Гиены. В, корольве... В короле льве. Обзавидовались бы этому смеху. Ну и дела. Ага. Тоха, ты без очков хоть что-то видишь? Не ни хера. Немного. Из мглы выдвинулась рука с красным прямоугольником. Рома предлагал мне сигарету. Обращайся. Не, спасибо, братан. Я прищурился. Селясь различить марку тапока, хотя совсем не разбирался в сигаретах. Я ни разу не курил, да и начинать не хотелось. Интересно, будут ли они со мной общаться, если не принимать все их привычки? Поколебавшись, я покачал ты головой. что ли? Ха. А ты в глаза долбишься? Не видел, как он Семена четко вмазал. А еще как? Да Блин, по Мортал Kombat у нас ностальгия пробила, особенно по четвертому. плохо у нас Рокки-бальбой! Тогда уж и вон драго. Ага. Курим одну на двоих, гони, Жигу. Ромка, губой, подцепил сигарету. Обяше суетливо шарил по карманам в поисках зашигалки. Че я сказать хотел. Говори, разрешаю говорить. Не держи зла, брат. О, уже, братан, нехило. Мы тебя на вшивость проверяли. А то очки эти, еще и маска. Да я вообще не ебу, откуда маска. Бяша чиркнул. Здоровенным. Тпилиси. Тпилиси, что это такое? И Ромка смачно затянулся. Меня, кстати, Ромка зовут. Да мы поняли. Он пожал мне руку сильно, до боли завел пальцы. Его сорванные сухие мозоли на лудошке говорили, что он носит спортивный костюм не просто это так. Бяша. Барашит наш. Ты не очкой! со свиньей мы лично пообщаемся окей он выдохнул в мою сторону клуб дыма чего я тут же закашлял ага. пойду пока сумку соберу. заберу я нагнулся за выпотрошенным рюкзаком его содержимым надеялся что новые приятели исчезнут когда я повернусь но они так и остались стоять передавая друг другу сигарету. Два низкорослых силуэта, сблуждающими между нами огоньками, на фоне основных столбов. Они ждали, пока я соберу учебники, и перешептывались. Говорил в основном ромко, Бяше лишь мигал носом и одобрительно мычал. И тут среди при... припорошенных снежинок тетрадей я вновь увидел ту стран старую треёпанным временем зайчу морду из папье маши что такое папье маши ребят блин кто-нибудь знает может объяснить мне что это такое пустые дыре глаз в которых можно быть что угодно любые глаза но маска будто хотела иметь мои откуда она взялась и что это и что забыла в моем портфеле я подобрал ее так осторожно, словно опасаясь, что она меня за палец. Просто новогодняя маска. За... заиндеевшим... Плевком. Заледеневшим плевком. за Заин... заиндеевшим. Может, заледеневшим? Ну ладно. На внутренней стороне. Только что-то в ней было не так. Что-то копошилось внутри. Под коркой страха. Газет. Я слышу шуршание, тысячи маленьких тел. Дрожь, исходящие от меха. Что-то пыталось прогрызться наружу. Фу. Опарыши. О, нехило, их можно пожарить. Китайцы бы такое сожрали. Готов, Тоха! Аху ли они перестали? Ай, ай, ай, ай, ай, я не понял. Это не я. Оно само. Почему? А, да, точно. Голос Ромки выдернул меня из кошмарного видения. Я с ужасом уж, уж отбросил маску в напрочь За пределы видимости. Отвращение. Кул... Клокотало внутри. Но я собрался и не подавал виду. Настоящие это черви. Или очередной сдвиг по фазе. Без разницы. В смысле у него что есть какие-то проблемы?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 Ну да, а чё, хули, кедры охуенные, друзья? Мы здесь вообще-то. Ну и хуй с вами. Голос Ромки прозвучал у меня из-за спины, и я чувствуя себя неловко, обернулся. Деревья, хреновые кенты. Охуенные кенты, что тебе не нравится, они воздух фильтруют. Ты не сы. Мы тебя до дома доведем, а то ты как слепой котенок. Так здесь живем и сгниешь. Ты угрожаешь? Курок разбился пень пень, нопом искр, и зашипел с угроби у моих ног. Ребята как-то натянуто засмеялись и взяли меня под локти. Покидая пустырь, я обернулся в надежде увидеть Алису. Там что-то кто -то стоит или что? Хотя бы рыжее пятно. А вдруг? Но увидел лишь грохот... грохотающий трактор. Который выползал откуда-то из-за поворота. О, Роман, наркоман. Во, у нас даже на шапочке написано, что мы спортсмены. Только вот здесь должно быть не О, а И. Спирт. Молчаливая процессия. В молчаливой процессии мы брели вдоль замерзших брусьев просяки тишина и частичная слепота вместе действовали угнетающие и я заговорил почему тебя бяша зовут потому что барашек шон буретенок криво что я волк из Ага. брешешь брехон несчастный стабол поргу гнать это он умеет да я понял уже а звать его так, потому что блеет, как овца. Никогда не видел, как блеет овца, ну ладно. Все, после того, как из черного гаража живым выбрался. Какой-то расист. Ч Чё ⁇ сразу черный типа опасный, да? А расист несчастный. Бяша моментально изменился в лице. Я заметил, это даже сквозь пелену. Вот Отшат... что-то... Замычал что-то. Нечто Видишь? С ним так всегда, как об этой херне заговоришь? Ты сейчас о чем? Ты серьезно про эту страшилку не знаешь? Какую страшилку? На черной черной улице. Какой-то Черный черный подворотник Ой, сейчас кремак будет, да? Стоит черный при черный гараж. Какой-то расист. И он знает о тебе все. Осуждаю. Где ты живешь? Что любишь, с кем дружишь? Хрена он умный. Наверняка слышал о пропавших детях. Да, вроде бы мельком. Это тут не первый год происходит. Уверен? Все местные знают, кто здесь замешан. Черный гараж? Даже взрослые. Вообще, везет тебе. Ты вон в лесу считай живешь. Ага, заебись сдавать через лес, через кедры. Вдруг медведь, блядь, утащит или волосы жрет. Всем же похрен по будет. Он к тебе так просто не сунется. Кто он? Тупо сечет, что среди деревьев будет выделяться. А у нас эта хрень может где угодно поджидать. Иногда в конце переулка или возле дома. Ну, блядь, построили просто гараж. Сейчас, блин, гаражи быстро строятся. Ушел в школу, пришел, уже новый гараж построили. А еще... Что еще? Идешь такой себе ночью, и тут раз! Он стоит, где совсем недавно пусто было. Да ну нахрен. Дверь открыта, внутри мрак. пипец А свет не пробовал включить? Ну или коктейль Молотова на всякий случай. И тут как? Да натянул капюшон на голову и забыл. На высокой трепещущей ноте, стараясь заглушить Ромкину речь. Ладно, ладно, проехали. Не, ну ты уж договаривал ей, раз он начал. Я прери... Прери... переваривал рассказ Ромки, не понимая, как относиться к услышанному. За недолгое время, проведенное в том заснеженном глухом поселке, я уяснил одно. Многое здесь столкнулись с тем, чего так и не смогли понять. Я взглянул... На мелко трясущего пяшего. А, вы скажи, на вы -то сюда переехали? Да, блядь, свежим воздухом решили в таге подышать, что там. Я тяжело вздохнул, глядя под ноги. Далеко внизу ботинки болтались. Бодали на. Короче, туман. Это были вызубренные наизусть Но слова. Новая работа. Да, сказал бы правду. И мама в поселке раньше жила. Ой, Давно еще при союзе. Такой же брехун. Здесь же нечего делать, только гнить. Вот ну, именно. или как Бяша по лесам шастать. О, путешественник наш. <гас> Бяша осторожно высунулся из-под капюшона, словно улитка из домика, и прислушался. Он у нас турист. Ну это ж круто. Летом целую неделю в палатке жил. <гас> Вообще красавчик. Здесь, рядом. Прикинь? Хотя от мамки его звезда, ну ты, я бы сам в лес сбежал. А, мы шли дальше, но казалось, что этот лес плывет мимо. Сосны, сосны черные клавиши, снежные прорехи, белые. И чаще играет свою древнюю скрипучую мелодию, музыку, корней, берлог. Из забытых таежных китов снежинки создавали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 Ромка вдруг резко притормозил и сказал Слышите? В лесу кто-то бродит походу. В смысле кто? Где? Кожа под одеждой засверепела заныла в желудке. Мы посмотрели, куда-то показал Ромка. С нашей скоростью идет? Наркоман какой-то. Никаких гигантских фигур за мачтами сосен. Только тени. Крадущиеся в полумраке. Медленные тени. Быстрые тени. Голодные. Снег бесшумно осыпался с веток. Заставил строгнуть, прикусить губу. Будто что-то огромное поднялось с деревьев и улетело. Возможно, в нашу сторону. Эй! Ромка поднял с земли шишку и швырнул в чащу. Хуй, побрей. Оклик скрикошетил, скрикошет... словно ударил. Вот тугой барабан, эхо, передразнило ромку, а затем вновь восарилась тишина. Не, у нас без очков мы ни хрена не видел. Я помотал головой. Что я видел, так это вертикальные мазки деревьев, темноту, снег и своих путников в дымке. Вспомнились... Шершавые стволы, губчатые лишайники и ледяной, крошевой на дне рвов. Пойдемте скорее, а то вечереет. Да ну нахуй, что правда что ли? Меня вновь взяли под локти и повели вперед, понесли к лесу, к торчащим шпиляй. случаев. Солнце окончательно кануло за зеленые пики. Мрак зашевелился, расправил плечи, пополз как дым. Вдобавок. <coughs> вот это вот уже со скриншоте, из этого, потом езжим мы превьюшку с вами замутим, короче. Ну-ка, давай все, вроде бы делался скриншот. Что там, вдобавок... Повалил снег, густые липкие хлопьев, белые мухи, летящие на запад, падали. Мое зрение стало крохотным, островком, омываемым темными водами. Утренняя тревога вновь начала, начала овладевать вновь. Меречилось, что далеко-далеко на самой кромке сознания я слышал вкрадчивое пение флейты, хрупкое, словно Мартовский ледок, под которым дремлет бездонное озеро. Я ковырнул пальцем в ухи, прогоняя слуховую галлюцинацию. Лес был тих. Я представил ребенка, идущего в ночи под надзором дуплистых а сосен. А Матюхина? Мальчика, который пропал недавно. А разве мы не его ищем, сладкий? О. Я сладенький. О, вот это тоже нехилая привьюшка. Знаете, мне она прям нравится. Так, я вздрогнул я остановился, уставивших на провожатого. На лису. В ее неизменной маске лице лисы. Девочка нежно придерживала меня за локоть. Что ты здесь? А, а, а что случилось? А, с хрена ли это, если мы шли с ними под локти? А ведь я тебя потерял. Потерял, потому что зазевался. Ни хрена я не зевал, ты сама свалила. Я щурился, недоверчиво. Пиздит, как дышит, а дышит она часто. И давно ты за нами идешь. Очень интересно. Что значит давно? Я всегда была рядом. У какая умница. Да и за кем? За вами. А что в смысле? А где Рома? А где Бяша? одураченный а я повертел, но не нашел ни Рому, ни Бяшу. И вдруг почувствовал ее прохладные пальцы на своем запястье. Пойдем же. Ну пойдем хули делать. Не дав опомниться, она повела меня через лес. Запах мандаринов, кофе и петард. Пепетард обволакливал. Я ощущал себя маленьким мальчиком, которого ведут в неизвестность. Впереди темные стволы деревьев. Грозно стенились ледяные кусты, дикообразы. На пути возникло что-то прямоугольное, вроде большой коробки. Я окаменел. Коснулся к... Краешка глаз, оттягивая века Как бы, настраивая зрение Металлический гараж Вырастал прямо из Валежинка Может нахуй не пойдем туда, пошли в другую сторону Мне там не нравится Это, это, это, это черный российский гараж Откуда, блядь, здесь гараж Тебе не сможешь понять, что он сука, стоит среди сосен к Которому нет дорога И мы вот прямо сейчас, блядь, пойдем и зайдем в него где логика? Тяжелый, громоздкий такой. Невозможно без труда перевести с места на место. Да блять к то подъехать невозможно. Не то чтобы перевести с места на место, где твоя логика, Семен? А, Тоха. Стены окрашены черным, чернее окружающей тьмы. Лиса принюхалась и показала. Ее маска сморщилась от омерзения. Почему у нее маска сме. Ты что, сучка? Наша хочешь заманить в этот гараж? Ащить это авто. Стревоженный голос, спутница, напугал меня даже больше, чем эта жутковатая железо... железобетонная коробка. Здесь? Здесь? Да ладно. Я слышу его запах. А, подожди, а нас с этим гаражом заодно или нет? Это наш глюк или нет? Как я понял, нас слышит запах Вова. Но блин. Пошла нахуй, короче, пошли Может, в гараж. Играет с нами в прятки, и он решил спрятаться. Хуя в гараже, да, который только что вырос. В черном. прям прямо у нас не знаю, нахуй. Знал, что мы приедем и будем искать. И поэтому там решил спрятаться. То хуйню ты не неси. Внутри. Ты чё, Мне казалось, что он от постройки отделялось дымчатые щупальца, и что-то рыщут в, в перелы листве, они стелились по снежному одеялу, подпираясь к нашим ногам, и какой-то жуткий металлический скрежет доносился из-за огромных черных ворот, кто-то или что-то явно ждал нас, нас внутри, а может нахуй не будем сучаться? Я хочу обратно. Я хочу домой. Я хочу к маме. Отпустите меня. Ладно. Наверное, со, со стороны моей дерга не напоминали. Пластику. Пластиковую марионетку, танцующую на нитях кукловода. Я приблизился к горошу. и в дыхание. Ой, дурак. Ой, дурак. И постучал костяшками по листовому железу. Тук-тук, кто там пошел. Тут же опасливо отскочил. Че? На мгновение показалось, как за стенками гаража что-то мучительно завыло. Послышалось, как зазвенели проржавевшие мясные крюки. На толстых металлических цепях и что-то громоздкое. Отринув сон, проползло. Отвори черные ворота. Ничего не происходило, это что-то галюлики были. Ух ты сова, ух ты сучка! Я тебя палкой в глаз воткну. Сердце пухло в груди. Ничего. Тук-тук. Вот, пизда болка. Следит за нами это совать. Теперь за нами, сучка, следит. Надо ее поймать, короче, что-нибудь из совы изготовить. Блин, кто-нибудь знает это блюдо из совы. Так, опасаясь, по. А я не дочитал! Беги, трусливо! Проблел голос в голове. Спотыкайся, двону в кишащую темную ночь. За изловленными словами лиственницу. Уверенный, что Алисы бежит рядом. Минуты спустя я обнаружил, что девочка пропала. Лес бормотал свои дневные молитвы. Скрипел, тикал, шуршал. Я замерз, стекая с городу. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я понял, что стоил почти в полной темноте в кольце взымающих стволов. И все вокруг шевелилось и дрожало уши. Закладывала от шороха и шелеста. Короны таяли в космической черноте. Пусты становились пустыми клетками, чьи обитатели вдруг вышли на волю. Казалось, что вот когтистая лапа выпро... выпростается из мрака и схватит мое удеревевшее лицо. Где-то далеко послышался Антон! крик. Меня искали, как того пропавшего мальчика. Глаза защипала выступавшими слезами. Тяжелая капля сорвалась с ресниц. Ари в ответ. Крик зазвучал громче. И на мгновение я даже поверил, что меня спасут. Я здесь! Во, правильно. Это зайчик. Это фигурка на зайчика похожа. Одно из деревьев двинулось вперед. Это был не Ромка и не Бяша. Что взрослый, высокий, с длинными руками. Ты, блядь, что курил, что у тебя деревья ходят? И позднее него крались тени, напоминавшие собак. Но эти существа были намного крупнее Жульки. Лес, будешь, не таился. Не прятался за ложным образом. Я замерз, будто олень, нашпиленный на лучи приближавшегося автомобиля. А чудища уставились на меня. Сумрак, без очков я ничего не видел. Слишком мало, но увиденного хватало с лихвой, чтобы ост остолбенеть от ужаса. Резкий запах. Из дыриной мочи и, мок... и мокрой шерсти. Откуда-то окутал поляну, куда жуткая процессия В главе с гигантом направилась ко мне. От страха подкосились ноги, и я упал на колени в снег, Словно был, умоляясь этой фигуре, деревьям в темноте. Я не смел поднять глаза, когда он подошел, Накрыв меня с мрадом. На миг почудилось, что... Многие его превзошли серой шерстью. Я зажму даже так сильно, что на внутренней стороне век заплясали красные груди. Лишь бы не видеть всего этого. Зато я чудесно слышу его дыхание нарядный, много царапало уши, криплит в рычание. и вон, случае, и вонючий козелк. Он не волк, он дровоядный. А вот глаза, кстати, можно приготовить довольно-таки вкусно. Козу грылизово можно сделать. Слова не защищали от когтей и глюков. Я был бессилен. И тут я послушал, что ведь знакомый у нас кого скорее Попробуй его на вкус! В смысле? Ах ты, сучка! Не надо! Что-то горячее пробежало по горлу, как веревка, мясистая и липкая. Язык. Я же говорила хозяин. Ах ты стучка потолка. Это наш зайчик. Идите в пень. Позаботься о нем. При поднятых вверх за дрожащими пальцами я видел грозную фигуру, нависающую надо мной. Блин, даже не знаю, какая лучше. Так, вернись так. Вкушал запах царни, компасных ям, и мха, Передо мной величественно и жутко. Возвышался рогатый зверь. В позе сквозила буторажущая царственность. Рога подпирали кучу, а внутренними белыми впивались крючковатыми вны, готовые лопнуть от ужаса глаза. Руки были полны дорог. Конфеты выпали на снег и переливались. Острым, фонтанчика серебристой упаковки шоколадный батончик чупа-чупс воткнулся в сугроб пластиковой палочкой <класс> моим ногам посыпались конфеты вступнулся полет игрушечный автомат кстати, который был у Вову к порисованным страхом я вспомнил о Вову был точно такой же Рядом упала кукла, посыпались градом, металлическая юла, глушевый медведь с носом, рыжий карусом, беспроперила, половянный солдатик, знаменосец, пожарная машина и кукурузник. Игрушки не были перепачканы в крови, но в нарисовала багровые потеки и тракции. А на эти сокровища, принадлежавшие безозвестным детям, <coughs>, ложилась рогатая тень чудовища. Хватает автомат. Хватаем автомат и бежим. А? Косматы руки. Вы откуда-то из темноты, преследующего меня. Образину зайца. Ты чё, охренел? И губа нацепил меня на лицо. САЙЧИК! Ты что, хранил козёл, старый? Тени зверей вокруг медленно и грациозно стали на задние ноги. Тут же свет ударил мне в лицо, расколов пополам фигуру монстра. Я заслонялся в пятерней. Луч фонаря скользнул вниз. Так, блин, никто нажал? Антон! Антон. Так, мы уже 32 минуты записываем, так что это нормально, еще минут десять. Вот ты где! Золотце. Ты совсем сдурел? Чё это? Это вообще как понимать? Анимев, я глядел на папу. Тут так секунду секунду назад громоздило чудовище. Мрак укутал поляну, но игрушки и конфеты темнели в снегу. Так возьми, блин, игрушку. А если набраться сил и подойти к кустам, то наверняка там будут и опечатки лапы. Язык проглотил? Нет. Одноклассники твои к нам пришли. Сказали, ты сбежал от них в лес самую чащу и... Что это за дрень ты напел? Действительно. Я стянул маску, заропевшего лица, и бросил ее к остальным игрушкам. В дебрях захрустели ветки. С недаемым ужасом я портильнул к отцу, а он вскрипнулся, изучаю шобу и сказал совсем другим напряженным тоном: так, пойдем отсюда скорее! Нужно клас Такой нагоняй нам устроит, мало не покажется.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 Окей, понял, принял. Ни единого намека, где я тебя нашел. Понял, принял. Да, пап. А очки приебали-то? Что я насчет этого скажу? Он держал меня за руку, словно что-то очень ценное, и все рассказывал, как боится потерять меня и Олю. Но это был не тот липкий, как язык животного страх, Его страх был благодарным и чистым, бриллиантом. А я кивал и послушивал, переб. Убирал ногами, и вдруг где-то со спины я вновь услышал знакомый голос. «Минни. Иди в жопу, крыса несчастная, ля ты крыса. Пока ты со мной, никто тебя здесь не тронет. Это не верю. <клышлен> <клышлен> <клышлен> Машина двинулась по направлению к дому. Едем. О, гараж. Едем, едем. Мы в соседнее село. Припав к стеклу, я различил среди елей приземистую плоскую хибару. Чернее самой черной ночи. Гараж, хранившийся в чешобе металлический склеп. Он словно шел за нами по пятам. Через миг постройка скрылась за поворотом, и я сглотнул горечь. Лисок, лесок. Какой красивый лесок. А белые снежинки все парили в темноте. О, дом, милый дом. А вот и мы. Да ладно. Ой, какая ты, а! Мама спускалась по лестнице, вцепившись в отца фирменным взглядом. На ее лице застыла грозная эмоциональная эмоция на гнева и презрения. Внезапно ее взор упал на меня. Опасно, долго да, задержался. я не поняла. Антон, а где очки? Потерял? Не, в казино проиграл. Да в школе поди забыл простафиля. Повисла ядовитая пауза. Тебе. Ой, твою мать, отец-то хороший. Прикрывает, смотрите. Отец сердито смирил маму взглядом, а затем заговорчиво подмигнул мне, напоминая о нашем уговоре. Ну ничего, есть же запасные. Проживем как-нибудь. Вот именно. Родители еще некоторое время стояли в тишине, а затем каждый из них молча попрел по своим делам. Подальше друг от друга. Я еще не успел раздеться, как ко мне бросилась Оля. А я лесу увидела! А, сука! Сушка! Надо ее поцарлить в следующий раз, чтобы в ней не ходила. Меня словно дробью пульнули. А не я лишь зашевелил губами. Со звоном разбилась дребезги чашка. Это мама... Выпустила ее из рук. Ее лицо было бледным. Она растерялась. Уставилась на осколке. Эта короткая. Вдоль секунды пауза длилась вечно. Потом мама с досадой сказала То сова, то лиса. Ты заебала. Правда, правда. А я ей верю. Такая пушистая! Она у забора стояла на задних лапах, совсем как человек. А я ей верю. Она меня позвала, а тут мама вышла и лиса убежала. Вот скотина такая. Не было там никакой лицы. Не выдумывай. Не подходи к ней. Если бы понадобилось, я был готов трясти сестренку, как тряпичную куклу. Просто не подходи к ней, это мой тебе совет. Ты не должна видеть то, что мы видели. Не подходи, слышишь? Мама вышла в коридор и удивленно посмотрела на меня. Я стушевался. Ну, лиса ведь укусить может. Вот именно. И вообще, я о ребенке заботишь. Ть, Хрена ли ты на меня так смотришь опять? Мне вспомнились детские сказки, в которых лисы воровали детей. Представил свою лису. Вольную, хищную, бегущую Быстро-быстро по ночному лесу дергающимся в мешке в... Мешком в обнимку Это ж было не настоящая лиса Но все же не подходи на всякий случай Расскажи ему, Оль Она на двух ногах ходила А еще была в платье одета Только она была в заправду Видишь? А я и верю Мама устала Устала, улыбнулась, словно это все объясняло. Я тоже выдавил из себя улыбку жалкую. Трех тонкий кусочек мыла перед тем, как она окончательно растает в руках. На оставшись наедине сестрой шепнул. Еще раз увидишь ее, беги. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Мы шли о лесном чудовище, атаковали, бомбардировали меня. Будто дождь.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 Но задачи же не желали решаться. Цифры в тетради только выркались и перемешивались, то кружились танцы, прыгали по за поля. Сука, поделись со мной, чем курил, я тоже хочу так математику делать. От всех, от всей этой чехорды голова встала тяжелой и норовила устать в, чис в числовую вязь. Пожалуй, на этом мы закончим, а продолжим в следующем ролике. Всех жду, люблю, обнимаю, целую и счастья вам.